Всем привет, с вами Кирилл, сегодня мы играем в Аманда Linventory. Давайте же Я тут поиграл немного, только я ее немного графику настраивал. Я настраивал только графику. Вот у меня. Просто чтобы.. Что, у меня графика не сохранилась? О, вс. Ч это за сундук у нас здесь? Мышевка. Да боже. О, русские есть. Птицы, вот. О. Так. Нам что-то посмотреть надо? Нет. какие-то яблоки так книги всякие тут у нас ой <как> <как> можно какую-то комбинацию надо вести Ходить а, и приседать на, на контур. <coughs> на контур нам приседать. Что, что-то включить надо? А, во! Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly! Today we're going to make an apple pie. My favorite is peach pie. Какой пирог? Какой пирог? Kind of ну, яблочный. Ну, как он называется? Сейчас зависла. А, нам сами надо писать? Повидло. Повидло. Повидло. Не, не подходит. Клубника. Ммм, это звучит вкусно. Сегодня мы Ммм, ты знаешь, что мы можем использовать, Нож. Мы не можем использовать это. Can't use that. No. Good job. Yo, a a uh, knife. I don't think we're supposed to do that by ourselves. It's always good to be brave when you're by yourself. Look, <laughs> that doesn't seem safe. Okay, Willy, Let's это было тяжело! У нас почти все, просто где мы Это в в или в Так, что она сохранит А я не прочитал. Нет, попробуй you Не хочешь мне помочь? Let's make a pie hmm can you smell the apples and cinnamon okay it's time to bake a pie First, preheat the oven to 425 we should always ask a parent to help I'm not sure where they are right now <laughs> we're on our own willie thanks Сначала разогрейте духовку до 40-25 градусов, затем положите яблоки в форму для пирога. А теперь поставьте в духовку и выпекайте 40 минут. Давайте. Пирог готов! Скорее бы я его попробовать. Кудряш, давай испечем пирог. Я просто лень было сейчас скоро. Так, ага, смотрите, у нас появилось. То есть, подождите, нам... А как нам испекать его? Спечь пирог надо в этой миске, что ли? Что-то, мне кажется, она не подойдет. Так, ⁇ п твою мать, возьмись. Вот берем. Теперь, наверное, ее туда надо поставить, ага. И яблоки. А что нам нужно туда клубника ладно давайте закроем так еще не понял что произошло это что такое как нам его испечь А, я понял, кажется, ага, ты заколебал. Теперь она вообще не ставится. Так, я положил сюда, тебе надо сюда. Меня это бесит. А что еще-то тебе надо? Нам нужно яблоко. ложим яблоко. Дальше клубнику ложим. Что, грушу? Что тут делать? Грушу пусть поставим. Яблоко поставим пусть. Ну и, ну и апельсин. А что сюда ложить? Я все уже перепробовал. Боже, что делать? Я не понимаю. Но, блин, я не могу. Но, блин, я не могу. Может, потыкать надо. Где просто одно яблоко положим. Я, Я просто положу одно яблоко. Да ты тупой! А на сколько тебя? Надо на 40 минут что ли поставить. Яблоко. Давайте еще раз. О, ура! Так что берем и вставляем телевизор. Hi, Привет, друзья, я Аманда, а really... я Кудряш. Like и что тебе больше всего нравится it? в твоем районе? That's Отлично! Great. Мне нравится, so many что many в моем районе живут мои друзья. Сегодня я хочу что отправить своего друга кое-что особенное. First, сначала мне нужно сходить в магазин и купить them открытку. Them you know, Ты знаешь, где, где магазин? Вот он. That's not the store, silly. Дурашка. Это не магазин, дурашка. Вот это. Лично пойдем в магазин. Давай выберем открыт. Мой друг помогал sad. мне, когда ему было. Короче, я на монтаж и вс. Friends do nice things. It's important to thank them. I want to get my friend a special treat Can I have a special treat? I want to get my friend a special treat. Where can I buy a treat for my friend? Good job. Let's go get that treat Mmm Everything smells so good. Want to buy my friend some buy my friend some cookies. Can you show me where the cookies are? Those look so tasty! We just have one more stuff in the neighborhood. The package is ready for my friends. They live pretty far from me, so we need to mail it. Wow, it's getting late. I have to send this to my friend it's time to go to the post office let's send this package to my friend their name is wait I don't remember can you help me we can come back tomorrow you don't have to send that now no I have to send this to my friend help me who does the package need to go to but is the Нет, это не название моего родственника. Подожди, я проворонил. Сейчас я посмотрю на запись. Тёма. Тебе... Тёма. Тебе... Да бляха, муха. Тёма. Тёма. Те. Тёма. Что Great work! Now we can send this to my friend. I hope she likes the <плодисмент> <плодисмент> Все что ли? Так, что-то такое. Я что-то сыграть должен. Я вроде помню, на кассете были такие... Что там написано? В магазинах был Common, Bakery и Fost Officer. Были первые буквы выделенные Вроде К, Б и Ф. Попробую их тут вести Вот только такое я знаю буквы. Так. К, Б Ф. B, B, C... Aga! Aga! Aga! Aga! Oh! It's you! Whatever you do, don't... <laughs> oh no! Willie had an accident! An <laughs> accident <laughs> is when something bad happens, but it's not anybody's fault! Accidents can happen in your house, at school, at the playground. You can get hurt almost everywhere. At 3.45 this afternoon, we were playing and Wooly tripped and fell. I I didn't swear Where on Wooly does it look like he got hurt? Colina. That part of Wooly looks fine. он Кость! Ко... Дайте колени! Да, правильно! Лили болит Кто может помочь, когда ты Ноги! Нет. Косити Кось. Нет. Я промолгал. Давайте что попал на I don't think they can help. А доктор До, -до Тор. Доктор Hmm, which room should we go into to find the right doctor to help Woolly? Come on, let's get Wooly fixed up. Amanda, this really hurts. When is the doctor going to- The doctor isn't here right now? Let's see how we can help Wooly. Which tool can we use to check Wooly's injury? The heart monitor, the X-ray machine, or at the scale? Нет, Билли! Теперь мы можем посмотреть на с нами? Странно как-то. Странно. Я думаю, на этом моменте можно нам закончить. Всем спасибо за просмотр. На 5 лайков я выложу новую часть. Так, опа. Что это такое? Ну, короче, всем спасибо за просмотр. Всем пока!